Итак, сегодня мы будем говорить о пресс-позициях НЛП. Сегодня тема эфира такая, что для тех людей, которые только начинают ходить, обучаться платные программы, вам повезет, потому что тема НЛП у многих прям висит на ушах. Тема НЛП, манипулирование, программирование у многих людей вызывает какой-то ужас-ужас. Так вот, сегодня обучаться у мастеров НЛП стоит в среднем от 500 долларов и выше. Я сейчас вижу в моем кабинете по инвестированию, там, где я являюсь инвестором, продают курс по НЛП 790 долларов. Понимаете? Причем это не весь, не весь курс. Это только часть его. Так вот, что такое НЛП? НЛП – это нейро-лингвистическое программирование. То есть, думаю, лингва, говорю, и слова программируют действия. Я, как сертифицированный мастер НЛП, специалист, который работает в этой теме уже более 11 лет в онлайне только, Решила давать для вас, давно уже собиралась, руки не доходили, очень много работы, очень много планов, много консультаций, много проектов, и поэтому у меня не доходили руки, чтобы давать в прямых эфирах про темы пресс упозиций Поэтому сегодня назову, какие есть пресс упозиции только назову. А дальше я буду по одной пресуппозиции каждое занятие давать, чтобы вы понимали, почему в платных программах, когда вы приходите, чтобы вам было легче работать, ну, по крайней мере, у меня. Потому что я даю пирамиду нейрологических уровней, пирамиду ДИЛСа, для многих людей это вау, открытие. Ну, открытие, не открытие. Тот, кто учится, знает, что такое пирамида Дилса, Это пирамида нейрологических уровней развития человека. И завтра как раз два час часов по Киеву я буду более глубоко давать по этой пирамиде. Об этом чуть позже. А сегодня покажу вам главный пресс позиции НЛП. Что такое НЛП? Обозначила уже. Сегодня четыре типа людей, диагностика в прямом эфире, кто вы, Продиагностируйте себя только по-честному, потому что если мы говорим с собой честно, то 50% проблем отпадает. Потому что одна из пресуппозиций НЛП нами управляет то, чего мы не осознаем. Так вот, сегодня на прямом эфире будет Практика диагностика, спасибо большое за ваши сердечки, мои друзья, где вы себя продиагностируете и честно скажете себе, к какому типу вы себя относите. И это вам уже будет намного проще понять, где вы застряли и куда вам двигаться дальше. Я как психофизиолог, психотерапевт, тренер личностного развития, тренирую у людей навыки, которые помогают им, выйти на другие уровни жизни, здоровье, отношения, деньгах. И вот сегодня буду говорить про четыре типа людей. Диагностика будет, и вы себя будете… Здравствуйте, здравствуйте. И вы себя будете диагностировать, и буду давать примеры на этом программировании. Спасибо вам большое за ваш живой чат. Те, кто будет слушать записи, хочу сказать вам, чтобы вы тоже писали реакции, потому что одна из пресуппозиций тоже НЛП, а что такое НЛП, вы уже знаете, это, это человеческий разум, это человеческие действия, мысли и поступки. Так вот, как вы, так и к вам. Вот если вы сидите молча, ничего не делаете, просто берете, то в другом месте заберется. Поэтому, если вам интересно, пишите и делайте. И еще объявлю, что в конце эфира, живого эфира, будет подарок для тех, кто будет самым активным. Будет практика, она так и называется «Все невозможное возможно». Это практика программирования себя, опять же, через НЛП-технологии. Те мои ученики, которые сейчас... Здравствуйте, здравствуйте. Которые у меня в группе участвуют, учатся в группе возроди себя заново». Заново денежные коды 2023. Если вы такую практику получили уже, я вас там балую практиками. Кто здесь находится в группе, напишите, как я вас балую трансовыми практиками. Так вот, для вас будет другая практика. Более крутая. Ну, крутая, не крутая. Они у меня все крутые. Да. Я сегодня буквально еще минут сорок назад была как выжатый лимон, устала. Сейчас я как огурчик. Я не пила ни кофе, ни чай, потому что я вошла в трансовое состояние. Я получила подсказку, которая мне нужна была, ресурс для того, чтобы провести эфир на высокой вибрации. Сегодня тоже будем говорить про вибрации. Итак, еще раз повторяю: пресуппозицию НЛП назначу обозначу сегодня примеры из жизни буду кратко приводить. А, спасибо, Танюш. Балую, да, я люблю баловать тех, кто старается и работает, кто усердно работает. Поэтому сегодня буду говорить про пресуппозиции, обозначу, какие они есть. Часть пресуппозиции буду при при при давать небольшие примеры, чтобы вам дать на мои светло, так и шотепер. А кто вам, доктор, что у вас нема светла? И у меня не было светла. Забрала свои лахи, да и поехала там, где светло е. Это детская позиция, сразу говорю, если у вас нема светла. Значит, будете слушать записи. Я сейчас говорю о тех людях, которые хотят развиваться. Вот, поэтому влияние слов, конструкции на наши умы ⁇ это присутствие позиции. Четыре типа людей. Диагностика в прямом эфире будет сегодня. Что такое высокие и низкие вибрации и как они влияют на нас с вами, на нашу с вами жизнь. Для тех, кто будет активным, дам еще вам дополнительную, дополнительное, видео про, дополнительное видео с ютуба своего. Отправлю вам в личку про вот эти вибрации, сколько там они чего имеют и так далее. Сейчас, сегодня лишь назову такие общие фразы, дам. Цифры, число Шумана, кому интересно, погуглите, что такое число Шумана. Я человек с академическим образованием, и все свои знания даю с учетом академических образований, с учетом сознания бессознательного и как мы устроены. Из пресуппозиции НЛП. Если мне помогло решить свои вопросы со здоровьем, деньгами, отношениями, то почему вам не может, правильно? Это, кстати, тоже одна из пресуппозиций. Дальше, что такое высокие и низкие вибрации, сказала? Причины кризисов и воин, сюда же пойдет. Как вы лично можете в трудное время, во время войны и кризиса, взлететь в доходах, исцелиться и обрести личную силу? И покажу ваши возможности. Вот сегодня будет у нас такой план нашего эфира. Итак, поехали. Что такое вообще НЛП? Я уже об этом говорила, есть у меня открытое открытие для многих было ну вот кратко сейчас еще сдам определение что такое нлп нейро программирование это здравствуйте здравствуйте доброго вечера нейро программирование это думаю говорю делаю и его описали два американца психолог и физик описали как устроен человек Почему у одних получается, а у других не получается при одинаковых, например, условиях жизни, при одинаковом возрасте, при одинаковых данном наборе ресурсов? И вот они задались вопросом, почему две одинаково красивые женщины, молодые, образованные, у одной получается что-то там достичь, а у другой ну, не получается? У одного получается справиться с болезнями, с депрессиями, с тяжелейшими заболеваниями, а у другого на таблетках сидят и уми или умирают. И вот таким образом они описали этот, э этот феномен НЛП, и получились практическая, практическая, практические инструкции по применению собственного «я». Помните, мы с вами говорили, что… Да и вы тоже знаете сами, что человек рожден по образу и подобию Божьему. Помните? Так вот, нам даны все возможности, а чего-то вот мы вот почему-то не боги, да? Что-то у нас такого не хватает. Так вот, эта инструкция, она как раз внутри нас и заложена, чтобы человек рос, распаковывался, развивался, использовал свои мозги по назначению, грамотно хотел. Потому что если вы не умеете хотеть, вообще не, не, не знаете, не умеете, то ваше время заканчивается очень быстро. Хатка хлевец-погребец, и, и уже 45-60 лет, и уже бабулька старенька. И уже дитки тебе там тычут носом, что ты не можешь даже телефона включить. Есть такое? Потому что живем для, по установка что надо жить для детей. Замужу то она вышла, для того, потому что так треба. Сама же ты пришла, я же понимаю. Пришло время, ей 40 там, с чем-то лет, а она уже доходяга старая, и, и рассуждает как 75 лет, и не знает, что делать. Вместо того, чтобы помогать, будучи умной, опытной, выйти в интернет, войти какие-то, сделать какие-то свои продукты, продавать, опыт свой использовать. Она уже сидит и болеет. У нас смотрите, уже у дитячих внуки на плачах, и, и она считает, что это правильно. Поэтому прессу позиции НЛП это то, чем мы живем. Кто-то пишет, чтобы я вас приняла прямой эфир. Нет, нужно заранее готовиться, что мы с вами спланировали встречу. Поэтому, ребята, кто захочет провести со мной прямой эфир, напишите мне в личку, мы обсудим и проведем с вами. Поэтому мы с вами живем по этим пресуппозициям. Мы с вами живем по вот этим установкам, которые сами же себе и заложили. Понимаете? Никто нам, никто ничего не придумал, никто нас эти гипнозы, разгипнозы. Это все люди себе придумали со своей необразованностью, со своей такой отсталостью. Но ну, они не виноваты. Всегда есть возможность обучаться. Мне женщина напишет в инстаграм, в фейсбуке. Ну вот я прочитала вашу книжку, что мне теперь делать дальше? Я говорю, теперь дальше учиться, применять. Так, меша уже 75. Такая, вы же еще живы, вас же еще Бог не забрал. А наша задача до тех пор, пока мы живем, да, надо обучаться. Кто согласен? Иначе на тех установках, которые у нас есть, мы, получается, болеем, страдаем, сами не живем и других мучаем. Согласны? Кто согласен, пишите я. Итак, первая прессу позиция карта не территория. Обычно мы считаем, что человеку можно всунуть свою, свои пять копеек, дать рекомендацию, дать какую то свой совет, и это будет правильно. Нет, это неправильно. Мы не имеем права лезть в чужую жизнь. Мы не имеем права лезть в чужую жизнь, пока нас не спросят. И то даже если и спросили, наша задача спросить, а что ты хочешь на самом деле? И так далее, Тут целый перечень открытых продвигающих вопросов. Поэтому, когда вы э, сунете со своей 5 копеек в, э, и рассуждаете, вот я некоторых уже выгоняю из чата, из группы, даже при всем при том, что они заплатили деньги. Эм, когда я говорю, делай вот это, получишь вот это. Напиши отчет четко по пунктам, раз, два, три. Не мне что-то блин расписывает. А я вот то вот, так думаю, да пошла ты, мне нету времени тратить на таких людей. Вот установки свои они вываливают, понимаете? Поэтому люди, которые хотят достигать чего-то, они справляются со своими болями и страданиями, они ищут причины в себе, они сунут свои 5 копеек. вот эта карта не территория, это кратко сегодня, будем отдельно разбирать каждую отдельную прессию позицию, сегодня лишь кратко. Допустим, ребенка она воспитывает. Я или вы, я тоже так воспитывала, думаете, я была идеальная. Я особенно эту тему ковырнула после того, как сын ушел из жизни. Тогда я ковырнула так в себе, что до мезозойской эры до ковыряла. И теперь я понимаю, что я делаю и зачем я делаю. Так вот, мы говорим ребенку, найди туды, бо там буде, там дядьку с бородой. Не делай так, одень шапку и так далее. Вместо того, чтобы договориться и сказать, другими словами, так, чтобы ребенок захотел. Сделать так, как ты хочешь. Потому что ребенок этот, ну, еще он маленький, он не понимает. И ребенку нужно дать, и не только ребенку, а и взрослому человеку. Мы будем давать еще, я буду давать еще тему по коммуникациям. Поэтому там будем отдельно учиться коммуницировать. Это вообще отдельный пласт. Сегодня человек, который не умеет коммуницировать, он сидит, язык в одном месте втянут, у него комплексы неполноценности, Они думают, что если вышли, вышли в соцсети, то там уже на них повалятся. Здесь нужно уметь говорить, общаться. Здесь разные уровни, есть общение, есть вин-вин, есть агрессивно-подавляющие. Это, это очень большая тема. Так вот, Карта, не территория, это пресс-позиция номер один, и мы будем отдельно разбирать. Поэтому если ты ребенку говоришь, делай вот так, а ребенок говорит, -х -х, не буду я. И тут, включается, и тут включается подросток, потому что следующим у нас этапом будет тестирование четыре типа, типа людей по уровню своего развития. И мы дальше будем разбирать. Так вот, первая, карта, не территория. Дальше. <кл> -х -х -х Разум и тело – часть единой сбалансированной системы. Завтра в 20 часов по Киеву приглашу вас в Zoom-встречу, и там прям покажу наглядно, прям по картинкам покажу. Я даю своим ученикам прямо в группе, разжевываю по полочкам, что такое разум и тело – часть единой сбалансированной системы. Я вывела из огромного опыта, который у меня есть, из всех знаний, которые я имею, такую схему. Вот есть пирамида нейрологических уровней. Кто помнит пирамиду Дилса, пирамиду нейрологических уровней, поставьте Дилца, плюс или Дилца, минус. Если минус, идите в Google, и потом поищите пирамида Дилца. Это пирамида развития. Так вот, в этой пирамиде, помните, есть, значит, есть окружение, действия, способности, ценности, кто я, завтра будет и про кто я, более детально на, на нашем занятии. И вверху зачем. Так вот, если взять эту пирамиду, то она, опять же, условно делится на сознание 5% и бессознательное 95% тела. Так вот, во второй пресуппозиции, два, вторая разум и тело, части езды сбалансированной системы, это как раз и есть то, что ум 5, а тело 95. И если эта система разбалансирована, значит, вы можете болеть. Значит, вы думаете о том, что тело кричит. Я вот даю психосоматику, те, кто приходит в курс возроди себя заново и, и дальше». Получается, что если вы болеете, значит ваши мысли за заняты мусором всяким. То есть вы думаете не о том, ваши установки, ваши мысли, не о том. И ваше тело кричит. Поняли, да? Поэтому вторая прессу-позиция ⁇ дошло, пришло, пишите э ⁇ пришло ⁇ Потому что вторая ⁇ это разум и тело. Два ⁇ пришло ⁇ более детально буду разбирать на каждом отдельном занятии. Сегодня лишь даю вводную часть, чтобы вы понимали, что вас ожидает на следующих занятиях бесплатно. Повторяю: темы по НЛП стоят до тысячи долларов каждая отдельная тема. Только по, по прессу позициям и общим знаниям. Понимаете, да? Отлично, умнички, молодцы. Следующее: нет поражений, нет неудач. Есть только обратная связь. И есть только опыт. Поэтому, если вы пишете, что плохо, все плохо, мир плохой, наша с вами задача сесть и написать: Хм, у меня на тройку получилось, так хоть на тройку получилось. У меня не получилось до пятерку. Ну и слава богу, так у меня хоть. Вообще не получилось? Так я теперь хоть проанализирую и пойму, чего мне надо сделать еще. Понимаете? Это третья пресуппозиция. Более детально разбираться буду дальше, я уже сказала, в группах, которые у меня учатся, вам намного проще будет теперь понимать и разбираться с теми заданиями, которые я даю. Кстати, курс возроди себя заново» и «Денежные коды» пока что стоит в очень доступной цене успевайте сегодня купить по этой цене, которая в шапке профиля, или будет под этим видео, одни сутки даю, потому что дальше я цены буду поднимать. Я себя уважаю, свои знания тоже ценю, и свою жизнь, которую я потратила для того, чтобы это все знать, давать вам, давать результаты себе и вам, я тоже знаю. Поэтому, кто хочет, ходите в шапку профиля, сегодня успейте приобрести один курс или два, как вам захочется, потому что цены я буду понимать. Я запустила этот Курс «Возради себя заново» по такой маленькой цене, с учетом, чтобы взять людей, которым очень плохо, немножко их возродить, он так и называется, «Возради себя заново», немножко их поднять, потому что люди на паузе, а дальше показать, что вот вам развитие, вот вам практики, вот вам техники, вот вам возможности для вашего развития. Но тут надо, друзья мои, платить, чтобы не платить потом здоровьем и смертями Кто понимает, о чем я? лучше платить деньгами за свои более неудачи, чем таблетками и еще чем-то. Кто понимает о чем-то, пишите. Понимаю, восклицательный знак. Итак, третья присутпозиция. Пишите три и восклицательные знаки. Четвертая присутпозиция. Намерение любого действия является позитивным. Любое намерение позитивно. Такой пример приведу. Даже если Человек пошел убивать другого человека, в этот момент он считал, что он поступает правильно. Как-то я работала с одним э, человеком, который сидел за убийство лет 15, наверное. И он рассказывал, э, за что он убил, там, защищал свою сестру, за что он там убил там, какого-то там мужика. И... Ну, долго я с ним разбиралась. Интересно, такие люди, которые много сидят в тюрьмах, они такие философы уже. от Бога не верил. Ну, это другая тема. Кто такой Бог, что такое религия? Здесь не буду сейчас об этом. Это разные вещи. Бог и религия — это разные вещи. Я думаю, вы понимаете. Кто понимает, что Бог и религия — это разные вещи, пишите «Бог, религия» и поставьте плюсик. Так вот, я ему сказала, что в этот момент, когда он так сделал, он в этот момент был... Правильно делал, он по-другому не знал и не умел. Он просто не осознавал, что он делал. Он сделал состояние аффекта. Даже судьи снимают э, какое-то, делают поправку. да Так вот, то же самое, когда мы виним себя. там Ушел кто-то, мы поступили не так, мы, там, мы себя обвиняем, мы там чувство вины и так далее. В этом моменте вы или ваш родитель, который вам делал больно, он поступал так, как знал, как умел. И его намерение было позитивно. Он думал, как лучше, но он не знал, как по-другому. Именно поэтому мы с вами и учимся, чтобы развивать свое мышление и себя как Личность. Окей? Принято? Итак, пишите 4 любое намерение позитивно. Более детально будем, опять же, разбирать каждую позицию на отдельных занятиях. Пятая позиция Смысл коммуникации заключается в обратной связи. То реакции, которые вызывают. Поэтому, если ты говоришь: да он дурак, он меня не понимает, Н -н -н. это ты бестолковый. Ты не смог объяснить, донести так, чтобы человек тебя понял. И поэтому по коммуникациям это вообще отдельная тема. Но настолько отдельно, что будет отдельный даже курс, будет отдельный модуль. И те, кто заходят сейчас в программу, возроди себя заново. Денежные коды, сейчас вот две программы идет, то программа по коммуникациям для вас будет, естественно, ну, выгоднее зайти в следующий модуль, но это вам решать. Так вот, смысл нашего сообщения в той реакции, которую это вызывает. Смысл нашего сообщения в обратной связи. То есть, когда ты говоришь мужу, ребенку, и тебя не понимают, значит, ты не сумела донести или не сумел донести так, чтобы та сторона захотела сделать. Это если говорим про здоровые вин-вин коммуникации. Если ты говоришь про… Если мы говорим про насилие, если мы говорим про манипуляции для достижения своих целей, вот как сейчас зомбируют людей, не буду сейчас про политику, знаете, о чем я. Если человека насильно ему зомбируют, вкладывают в головы всякую ересь, то те, кто вкладывают такую такую информацию они несут ответственность но и те кто получают такую информацию если они не, не, не, пол, не имеют критического мышления вот нету его то есть они как говорит молодежь хавают вот эту информацию вот это съедают это да? то значит они имеют то, что имеют. Идут там убивать, идут там с какими-то... Их мозги так загадили, что... Поэтому прессу позиция номер пять — смысл нашей коммуникации в обратной связи. И ответственность за то, что вас не поняли, большей частью несете вы. Именно поэтому, заметили, есть у людей, у психологов, у коуча есть такие часто... Или у людей, которые более продвинутые, это люди бизнеса. Они уточняют, правильно ли я тебя понимаю? И маркирует то, что ты сказал, так, чтобы человек понял. А, да, не, не, неправильно ты меня понял. И там идет уточнение. Мы давай встретимся на углу там такого-то маркета. Хорошо. Один ждет на одном углу, а другой на другом углу. В итоге что? Кто-то обижается, кто-то психует, время уходит, время самый дорогой ресурс, а вы не сумели правильно договориться. Купи, пожалуйста, хлеба. Хорошо. Приходит, приносит батон. А что ты не купил там булочку, а почему ты не купил там еще чего-то, а ты же мне не говорила. Понимаете, вот смысл нашей коммуникации в обратной связи. Пятая пресуппозиция, понятно? Пишите пять восклицательный знак. Более детально будем разбираться, еще раз говорю, на отдельных эфирах. Шестая пресуппозиция. Любое поведение является наилучшим выбором в имеющемся на данный момент. Тоже будем разбирать отдельно, и оно, они друг друг дополняют эти пресупозиции. Но, например, такой: если ты сейчас находишься не в стандартной для себя ситуации, и ты поступил именно так, как поступил, то в этот момент ты не мог поступить по-другому, потому что ресурсы и условия совсем другие, чем ты мог бы получить в, другом, ну, в других условиях, в других ресурсах. Поэтому мозг контролирует слабо процесс, который происходит. И у нас есть опыт, который нами руководит, и в данный момент опыта нет, поэтому получается, что мы принимаем решение в вот этой шестой пресуппозиции, именно исходя из того, где мы находимся в данный момент. Седьмая пресуппозиция НЛП. Жизнь и наше мышление – это системные процессы. То есть, что-то вы вырвали из контекста, это не значит, что нужно принимать по этому поводу ваше уже заключения. Здесь нужно уточнять, а что человек имеет в виду? А, а, если вы, человек говорит про Бога, то что он имеет в виду? Религию или там какое-то направление в вот этих эзотерических знаниях? А, У каждого человека работает по-своему его восприятие мира. Поэтому каждый человек – это система. И когда мы более глубоко разбираемся с, этой мета, с этим мета-сообщением, этой системой, то одежда, слово, то, что мы делаем, уже говорит о том, какая у человека система. Понимаете, да? То есть это я только сегодня называю короткие обозначения вот на типа поэтому э, ты смотришь на возраст на обозначение в какой стране ты живешь в какой какая ментальность какие исторические там и так далее и все семья все надо учитывать и это важно также и в выборе спутника это важно и в бизнесе это важно при переезде в другую э, в другую страну так дальше Следующая, девятая пресуппозиция. Восьмая, наверное, да? Восьмая. Вот очень важная система, особенно в психотерапии. Вы замечали, когда я с вами убираю ваши боли, ваши глюки, ну и любой терапевт, который обладает э, такими подобными знаниями, э, чтобы описать систему, нужно выйти за ее пределы. А чтобы... Изменить систему нужно быть внутри нее. Ну, например, мы, вы обратились с тем, что у вас не получается зарабатывать деньги. Вы обратились с тем, что у вас какой-то денежный, так называемый, потолок. И мы выяснили, что когда вам было там 11 лет, был такой у меня случай, пример, сейчас очень новый было пример рассказываю. Когда мальчик хорошо учился в школе, прямо отлично, и прибегал домой, радовал родителей за каждую оценку. Однажды он прибежал домой, а папа с мамой а, сидят такие угрюмые, папа очень-очень сильно расстроенный. Мальчик летает, влетает в дом и говорит «папа, мама, я получил». Папа на него ш -ш -ш -ш шаркнул, потому что у него было настроение другое. В этот момент у него не было работы, у него, у него он потерял работу, он был сильно расстроен. Мальчик на пике эмоций получил эту программу, что если он хорошо делает, то его а, пых, посадят. И вот он закончил университет, и начал работать, пошел в бизнес, и на каком-то этапе он достигал, там, допустим, там, не помню, сколько там, 10, 10 тысяч долларов достиг ежемесячного дохода, а дальше у него не росло. Вот стоит ступор, и все. Куча тренингов пришел, и планирует, там, и цели ставит, но не идет. И тут ему сказали, давай-ка ты Новосельской. И вот мы нашли вот эту ситуацию, которую он даже он смеялся, говорит, как это, ну как это, такого быть не может, это же даже смешно, это же ну, было ну как бы ерунда какая-то. И вот мы, смотрите, мы зашли в его систему, мы описали ее, потом вышли за пределы системы, дальше взяли ресурсы сегодня. Он идет человек идет снова в детство, ну правильно с помощью психотерапевта. Он идет снова внутрь к себе и там уже использует. Знания, полученные сегодня, в сегодня взрослом периоде, и дает ресурс тому человечку маленькому, который тогда там вот испугался, зажался, и вот эта боль она ведет его, и поэтому вот я в своих программах даю такие практики, люди с удовольствием идут на такие практики, потому что ты можешь быть очень умный умным, умным образованным, но там в голове в бессознательном Сознание тела, тело часть единой балансированной системы. Помните, там сидят э, вот эти все тараканы. И вот эта восьмая пресуппозиция говорит о том, чтобы описать систему, нужно выйти за ее пределы. Чтобы изменить систему, нужно быть внутри ней, нее. Э, для того, чтобы машина поехала после того, как она сломалась, сначала нужно со стороны увидеть, что с ней произошло, э, поремонтировать ее, и потом только она поедет. Понятно, да? Восьмая пресуппозиция, понятно? Девятая пресуппозиция. А, как я люблю эту пресуппозицию. Смотрите, часто мы говорим о том, что плохая власть, там еще там, кто-то что-то плохое. Мы пытаемся ругать систему. Так вот, гибкий элемент системы управляет системой. Тонкий элемент системы определяет ее стабильность. Что это значит? Если вы не можете создать систему, которая на вас давит, если вы не можете создать систему, в которой вы развиваетесь, значит, или вы становитесь гибким и тонким элементом системы, то бишь обучаетесь, чтобы договариваться, ставить цели, быть сильной личностью, то welcome. Если вы можете создать систему, вы создавайте ее. Президент плохой, система плохая. Ха. Ребят, наша задача, вот смотрите, я дала там очень много таких роликов, например, шесть видов управления людьми. Люди до сих пор, я дала еще месяца два назад, до сих пор постят, перепостят. Но толку с того. Это же элементы управ, это же понимание системы и элементы управления системой. А, а что мы делаем? А нам наша, наша задача понять, что я могу сделать, если я не могу управлять системой. Там, чем Крым? Чей Крым, кто на кого напал, зачем и так далее. Наша задача быть гибким элементом системы, чтобы управлять этой системой, быть таким элементом системы, чтобы пользу давать. Вот как я сейчас. Я даю пользу, прополаскивая вот эти загаженные файлы ваши. Мне прополаскивают, я вам. Я тоже учусь и очень много вкладываю в себя, инвестирую в себя. Я вам даю бесплатно, потому что много людей, я считаю, должны услышать это. Пойдут они дальше обучаться ко мне или к другому человеку, это уже вопрос другой. Так вот, я тонкий элемент системы, я стремлюсь определять ее стабильность. Я даю пользу людям, которые, может быть, задумаются и мозги свои включат для того, чтобы отвечать за свои поступки и действия. Это девятая присутпозиция. Кибкий элемент системой управляет системой. Например, вы пришли к начальнику. Простой пример приведу. Пришли к начальнику, вам нужно по вас начальнику на прием. А вас сегодня не пускают. И вы... Что делаете? Вы идете к секретарше, с ней красиво вежливо говорите, и она находит возможность вам попасть к начальнику на прием, а может даже и решить вопрос, который начальник мог бы не решить, потому что секретарша знает больше, чем начальник. Вот вам гибкий элемент системы, вот в таком вот уже маленьком плане. Это понятно? Пишите девятая пресс девять восхитительный знак. Десятая. Ой, как я люблю это. Как же я люблю эту прессу Сейчас мы с ней работаем в двух программах. возроди себя заново» и «Денежные коды 2023», где убираем боли, проблемы, болезни, ставим цели. И мы сейчас как раз очень много уделяем этой десятой прессу позиции Вселенная, в которой мы живем, дружественно и изобильно. Вот есть три категории цели. Хочу. Правильно хотеть, правильно желать, мозги, правильно загрузить. Делаю. А это самое страшное, люди боятся делать. Мы поэтому убираем страх и ограничения я уже примеры привела. И третья система это благодарность, это состояние радости, воодушевления. Потому что именно здесь, вот в этой радости, воодушевлении, когда у вас высокие вибрации, к вам. Реже прилипляются при, при, при, при, при, при болезни. Вы находитесь в состоянии, когда вы энергетически притягиваете к себе людей, клиентов, деньги. Вот это вибрация. И вот Вселенная, которая э, дружественна, это надо всегда сказать, Вселенная, в которой я живу, дружественно и изобильна. Я в порядке, мир в порядке. И тогда на вас не будут влиять разные другие пропагандисты, которые тянут куда-то там непонятно куда, начинают родители, заканчивая системой власти и, и так далее. Поэтому позитивное состояние, удержание себя на высоких вибрациях позволяет вам быть в хорошем здоровье, в, хорошем, в хорошей физической форме. И разные способы поддержания себя на, на высоких вибрациях я тоже даю в своей программе. А завтра более детально разложу э, число Шумана. Что это обозначает на сегодняшний день, почему мы болеем, просто научно обоснованные факты. И к чему мы идем сейчас, находясь в состоянии, когда планета находится все больше и больше в негативных состояниях, в низких вибрациях, и именно поэтому болеем, страдаем. Именно поэтому так много у нас болеющих и страдающих, что... Планета устала. Да, поэтому войны, катаклизмы, землетрясения. Я думаю, вы понимаете, о чем я? Пишите 11 восклицательный знак и дальше пишите планета, чтобы я понимала, что вы здесь, и вы поняли, о чем я. Так, дальше. Начиная с клетки, заканчивая человеком и заканчивая Вселенной. Понимаете, да? Я психофизиолог, поэтому я рассуждаю с точки зрения, как меня учили в университете Шевченко в Киеве, что от одной от работы клетки зависит, зависит весь организм. Создание тела части единой сбалансированной системы. Если у вас поранено одетый пальчик какой-то, вы можете с помощью определенной практике, заживить эту рану в 10 раз быстрее. Я это проверяла, и это работает. Вы можете с помощью практики, фокуса внимания снять боль, вы можете зайти в, в самогипноз. Я даю уроки самогипноза, некоторые уроки даю в этой программе. Возврати себя заново и денежные коды 2023. То есть мы работаем с кодами, которые сидят на бессознательном уровне. Поэтому именно это я и провожу регулярно в своей работе свою работу на основании вот этих пресс НЛП. Люди этого не понимают, они живут, как живут. А если вы будете знать эти прессупозиции НЛП, самые главные базовые, будете жить по-другому. Но для этого надо очень много учиться. Очень много про, про, платить деньги, понимать, кто вам, кто вам и управляет, как вам и управляет, и где на каком этапе манипуляции вы можете стоп сказать, остановиться и так далее. Про планету поняли. Спасибо огромное. Спасибо большое. Те, кто сейчас пишут, вам воздастся. Потому что те, кто... Запомните, еще раз, в каждом эфире напоминаю. Мне не жалко, я отдаю. Мне Бог дает через разные источники, я вам даю. А вот вы берете и не отдаете назад. Это уже на вашей совести. И в тренинге по деньгам я тоже даю более детально практики. дальше будет столько практик, девчонки, вы себе не представляете. Мозги, я, я вас берегу, даю немного. Вот то, что вы говорите «много», это еще немного. Там будет практик еще столько. Я потих, потихоньку вас раскачиваю, потому что сознание так расширится, что вы просто будете себя чувствовать богинями, понимаете? Пока там одни девчонки, я думаю, что и ребята тоже придут. Дальше, двенадцатая пресуппозиция. Весь наш опыт закодирован в нашей нервной системе. Понимаете? Вот тогда я говорю про ДНК, помните? Когда я говорю, что вы родители своих детей сделали такими, как у вас они сегодня есть, вы получили от родителей, вы передаете дальше своим детям, и вы по ДНК передаете вот этот закодированный опыт в нашу нервную систему. Вы можете, вам может быть 70 лет, 80, вам может быть 20 лет, если вы не знаете, ради чего вы живете, если вы живете как бараны или овцы в этой системе, если вы получаете, работая в школе или где-то, боитесь выйти за пределы своего, за своих рамок, вы, как вы понимаете, являетесь, ну, как вам сказать, в общем, я привыкла вас уже обижать, ну, и не буду сейчас сильно вас беречь, стадом мы являемся, понимаете, я таким тадом была, Поэтому мы можем быть гибкими элементами системы, мы можем выходить за пределы, мы можем ставить цели раз, работать над собой и получать столько, сколько получать. Особенно, ретранслирует, да, особенно во время войны, сейчас будем об этом говорить. Так, тринадцатая пресуппозиция. Изменив свое восприятие мира, вы измените мир вокруг. То есть внутреннее кино вы меняете на другие картинки, и появляется совсем другой, другой мир вам приходит. Понимаете? То есть буду, опять же говорю, каждую отдельную пресуппозицию проводить на отдельных занятиях. Будут, будут короткие занятия. Четырнадцатая пресуппозиция. Нами управляет то, чего мы не осознаем. Помните 5.95? Кто помнит? Я была как в заляпанных окулярах. О, так еще, дайте сколько будет всего? Халло Дальше, дальше будет еще лучше. Татьяна Кучни, спасибо большое. Вы здесь нашли меня. Спасибо большое. Я рада буду вас видеть в программе. По-моему, у вас в программе нет, насколько я помню. Поэтому нами управляет то, чего нами не осознает. Это вот то вот 95. Да. Вот это вот то, где 95. Поэтому мозг хочет, а тело говорит, да сейчас же. И вы не можете делать. Вы можете иметь кучу образований. Вы можете делать какие-то действия. А, вот это тело в пускает. А там в теле сидит куча всего, что из кодированного и так далее. Поэтому оно нами и управляет. И вот эти все 14 пресуппозиции, которые я назвала, я буду разбирать с вами отдельно в каждом занятии. Теперь возвращаюсь к теме сегодняшнего нашего эфира и иду дальше по плану. Итак, по пресуппозиции. Было вам полезно, было вам понятно, было вам... Пришло как-то… Это базовые вещи, понимаете? Это базовые вещи. Если вы это понимаете, то вами не будут управлять, вы будете сами управлять своей жизни, вы будете уметь договариваться, вы будете справляться со своим здоровьем, вы будете понимать, где на каком вы этапе находитесь и так далее. Поэтому эти базовые пресуппозиции – это как база, это как, как фундамент, на котором стоит дом. Если фундамент крепкий, то дом тоже будет стоять. Понятно, да? Кому понятно, пишите пресуппозиции 14, восклицательный знак. Для моих учеников сейчас очень хочу, чтобы вам это зашло, мои дорогие, потому что те, кто приходит в платные программы, я буду вам давать вот эти базовые знания, чтобы вы, вы их могли проштудировать, и вам было легче выполнять упражнения. Спасибо огромное. Двигаемся дальше. Итак, влияние слов конструкции на наш ум. Уже частично сказала в этой базовой пресуппози... в этих базовых пресупозициях Маленькие примерчики привела. Останавливаться не буду. Потому что завтра в 20 часов в закрытом Zoom-вебинаре буду просто показывать картинками, более чтобы лучше зашло. Есть такое понятие «Расскажи мне» — я забуду. «Покажи мне» — я запомню. «Дай мне это сделать» — я буду это иметь. Поэтому в одну холетело, в другое вылетело, но когда вы пишете, вы уже что-то там остается. Да? Рука ваша пишет, а рука это часть вашего бессознательного, это тело, да, как мы уже знаем. Тогда вы еще конспекты пишете, потом еще их пролистываете, тогда что-то остается. Потому что остается где-то процентов 10. Всего-навсего. Представляете? Пока вы не начнете делать, остается от услышанного процентов 10. Вот почему очень умные и. Много умничают, но они с, с голыми задницами, то есть бедные. Вот которые, сейчас будем про них отдельно говорить. <coughs> Дальше. Что такое высокие и низкие вибрации? Уже сказала, не буду повторять. Значит, только лишь буду чуточку касаться, чтобы попасть в план, который написала. Четыре типа людей. Вот прямо сейчас будем делать четыре типа людей. Диагностику. Я не буду вам давать по... Архетипы, там слабые, с, с, младшие, старшие и, там далее, и так далее. Архетипы я буду вам давать по более простым языком, который вам лучше зайдет То есть четыре э, типа людей, это более зайдет Хотя можно изучать еще и про архетипы. Но я про архетипы даю в более дорогих программах. Вам это пока что, я думаю, не стоит вас загружать. Поэтому даю простым, более доступным языком. Итак... Причины кризисов и войн. Дальше, как вы лично можете в трудное время взлететь в доходах, исцелиться, обрести личную силу. И покажу ваши возможности прямо сейчас. Спасибо большое за ваше сердечко, друзья. Итак, вы уже знаете про прессу позиции базовые. Понятия, базовые данные, на которых мы с вами живем. Это программирование себя, наших родителей, нами власти программируют. И если вы знаете, то вы можете управлять сами этими пресуппозициями. Итак, поехали. Четыре типа людей диагностика сейчас. Итак, есть четыре типа людей. Дети, подростки, юноши и взрослые. Это простые вещи, которые вы понимаете. Мы находимся, если брать детство, то... Дети, как дети начинают понимать уже вот эту установку и манипулирование еще когда они в утробе. Вы знаете об этом? Поэтому дети, находясь в утробе, получают уже программирование. Ну вот, например, исходя из опыта, помню, был у меня парень из Симферополя, это было много лет назад, что-то сейчас помнила его. Значит, я уже как-то рассказывала по его пример, но это был... Такие вот такой яркий, очень яркий пример, и с ним было легко работать, потому что он учился со мной вместе на НЛП тогда. И с ним мы тогда отрабатывали друг другом, и я очень хорошо запомнила его ситуацию. Начнем был обычный запрос. Я не, не заканчиваю все дела, я бросила институт, с девушками у меня не получается. И еще у меня, но про отца он ничего не говорил. У кого кто хорошо видит меня? У кого хорошо с трансляцией, поставьте плюсики в чат. Повторением отвечения. Да. Поставьте, как меня видно, слышно. Потому что говорят, что кому-то висит трансляция. У меня хорошо пока с, с интернета. Может быть, у вас там? Поставьте, пожалуйста, как, как у вас там с трансляцией. Все нормально? Отлично. Так вот, я помню, у него был такой запрос. Идем мы с ним по одной из техник НЛП, идем мы с ним... И он приходит, веду-веду, веду, там называется практика линия жизни. Я буду с вами работать. Я работаю с теми, кто приходит на платные программы, мы там очень глубоко вытаскиваем. Так вот, заходит он, идет, идет, определяем время жизни ну, сколько ему там лет. И вдруг он, вижу, зашел уже за тот предел, где мы обозначили при жизни там 5, 6, 10 лет там, и так далее. Вижу, он дальше пошел. А подсознательное тело оно ведет. И вдруг он останавливается и его трясет, он плачет. Закрытые глаза, он в, в гипнозе, понятное дело, в таком состоянии я его поддерживаю. И, естественно, выводишь человека. Ну, есть такая технология, выводишь человека и описываем систему. Вот я называла прессупозиции. Да? Описываем систему, что там происходит. Он выходит и рассказывает, что ему там было темно, страшно. Папа с мамой поругались, и папа ушел от матери, когда она была беременная. Дальше выяснилось, что папа вернулся, они помирились, и отец ему помогал здорово, и даже квартиру ему купил, чтобы он старт у него был. И представляете, вот эта детская программа, вот эта детская программа, она стояла еще вот в утробе. И человек не помнит, откуда это, но это так вот работает. Так вот, Четыре типа людей. Дети, подростки, юноши и взрослые. Дети есть, начинаются уже программирование, когда мы еще утробе. Вот почему матери нужно находиться в хороших условиях, чтобы она любила себя, других людей, поддержка и так далее. То есть вы это понимаете. И потому что на детей это влияет. Дальше дети, как только рождаются, они до года выполняют только физиологические потребности и кричат только по, по физиологическим потребностям. С года дети начинают манипулировать уже. Они смотрят, наблюдают, как ведут себя родные, бегают там с бубенцами, да, и там уже ребенок требует, не только потому, не потому что физиологически он хочет кушать или он мокрый, там, да, а он уже начинает манипулировать. Сейчас дети, тем более, очень рано, даже раньше, чем в год, уже дети начинают манипулировать родителями. Потому что с детьми нужно договариваться, когда они еще маленькие, пока они еще малипусенькие, когда они еще в утробе, и договариваться грамотно. Именно поэтому мамы, которые рожают детей, сегодня я считаю, ну это мое, вот если бы мне дали право, такой. Я бы не разрешала рожать до тех пор, пока они не пройдут такие а, тренинги. Чтобы они были осознанными мамами и толковыми. Понимали, кого они рожают и зачем. А то же мы как? Выходим замуж, потому что надо. Женимся, потому что там еще чего-то. да? И поэтому я считаю, что для того, чтобы росли люди адекватные и осознанные, чтобы в мире не было войны, чтобы в мире был... То надо начинать с родителей, которые принимают решение рожать детей. Ну, это идеальная форма, конечно. Это я так хотела бы. Дальше ребенок. Вот есть такой еще такой анекдот. Когда ребенку там 2-3 года, или там, когда они уже разговаривают в садике, наблюдают такую картину, кричит, плачет один ребенок. Там, «А, -а, -а, лёд там а ему говорят, что ты плачешь, что ты кричишь, все равно никого из взрослых нет. Понимаете, да? То есть они, дети начинают манипулировать нами, когда они... Поэтому нужно учиться договариваться с детьми так, чтобы дети понимали вас. Понимали, и вы учились с ними разговаривать на равных. Ну, это будет в курсе, в отдельном модуле по коммуникациям. Поэтому те, кто заходит сейчас в себя заново и денежные коды», сейчас идет две программы, позже буду давать коммуникации вам будет туда легче перейти будет более детально так вот так мне уже жарко было холодно мне уже жарко вот дальше и дети когда они подрастают они же требуют чего-то да они хотят там есть еще там 7 лет 14 лет там, 18 лет, 21, и дальше уже до 21 года уже детей держать нельзя. Сейчас дети могут зарабатывать и себя обеспечивать уже в 13-14 лет. Вы знаете, да? Потому что они сидят с гаджетами, их можно, их можно, они могут себя обеспечивать, если родители правильно детей воспитывают. И вам нужно стремиться, чтобы вы детям не были нужны. А так как у нас куча комплексов, то мы стараемся быть им нужны до последнего, и в итоге они до седых яиц вырастают. Простите за такие банальные вещи, а они все еще с маменьками, с маменьками и с папеньками, потому что у этих маменьек и папин у самих куча комплексовых ограничений. Если маменьки и папеньки эти правильно действовали, то дети вырастают адекватно, Если они действовали, жалели их и оберегали, то вырастают просто монстры, которые потом же уничтожают себя и вас. Таким образом, дети это те, которые себя не, не несут ответственности, они кричат, плакают, плачут ножками, дрыгают, и для них все кто решит, за них все решат, и большинство таких людей находится в детской позиции. Война пройдет, я подожду, значит, развиваться я не хочу, потому что деньги надо вкладывать, а деньги вкладывать – это значит, надо работать. А работать зачем? Если за меня там… То... И так это сидит глубоко на бессознательном, поэтому в программе мы это откапываем и становимся взрослыми. Второй тип – это подростки. Подростки – это такой большой такой пласт, и подростковый период пубертант, вы знаете, начинается в среднем где-то 13 лет. Ну, сейчас он помолодел, пубертант, но тем не менее, в среднем в этом возрасте. В этом возрасте мы что? Мы хлопаем дверью, мы уходим из дома, мы срываем уроки. Ну, да, вы понимаете, о чем. Я. И здесь, получается, те, кто такие вот вот такие рьяные троечники, которые срывают уроки, дома грубят, это те, которые выступают против системы, против вот этой НЛП шной, которую мы навязываем. Вот я про предпосылки НЛП рассказала. Так вот, они выступают против этой системы. И если их подавляют, особенно мамы нереализованные и бабушки, то заканчивается очень плачевно. Дети уходят на наркоту, в криминал и так далее. В школе такие ученики. Одни уходят, становятся отличниками, потому что они имели в виду эту систему, они давали взрыв в системе. В политике таких людей убивают, потому что они против системы выступают. да Ну, а в... дальше про гибкий элемент системы вы же поняли, да, что будем мы говорить, это, это ко взрослому относится. Так вот, эти взрослые, эти подростки учатся хорошо, они выполняют все отлично, они потом работают на этих на компании зарабатывают копейки, они боятся открыть рот, они боятся о себе заявить, потому что это отличные отростки, подростки были, они остались подростками, они сидят и боятся выйти за пределы системы. И поэтому, когда они даже разъезжаются в разные страны, они даже с образованием классными и так далее, они идут и моют полы, там, идут в кафе, рестораны, официантами и так далее. Потому что боятся принимать ответственность на себя. Дальше, значит, подростки это правильные отличники, такие правильные, правильные, правильные, правильные. Они идут, как правило, в школу, потому что они реализовались в школу или институт. Они сами получили систему, они потом идут в такую же систему, чтобы реализоваться. Это могут быть полицейские, это могут быть другие люди, которые управляют другими, для того, чтобы реализоваться, пройти свое становление. Поэтому вот это вот то, что относится к подросткам. Подростки могут терпеть, могут очень быть и такими прямо прилежными, они боятся выйти за пределы, потому что папа с мамой их подавили. Они боятся найти себе правильного, грамотного, качественного мужчину, чтобы жили. Мальчики сидят у родителей на плечах, боятся выйти за пределы, чтобы зарабатывать достойные деньги в 21-м столетии. Это все подростки, которые родители навязали систему или система в целом. Тут уже, как вы понимаете, надо разбираться отдельно, но я говорю «в общем». И вот это подростки. Следующий уровень развития – это юноши. Юноши – это те, которые много учатся. Они прям такие умные-умные. Но денег они, как правило, не зарабатывают. Это тоже могут быть училками, могут быть там какими-то государственными служащими. У них классно себя реализуют. Сама такой была, поэтому очень хорошо понимаю. Страшно выйти из системы, да, потому что там ответственности много, там, там другая ответственность: там не сидишь с утра до вечера, получаешь зарплату, и, и потом тебе дается отпуск, и так далее. Тут ты фигачишь уже согласно своих целей. И под, по сути, подростки это хор, с одной хорошо, юноши, с одной стороны, даже хорошо, потому что мы учимся, нам нужно учиться регулярно, регулярно но знания применять. Поэтому патологический перфекционизм у подростков, у юношей это как раз то, что боятся делать, и они, по сути, очень много знают, кучу дипломов, вместо того, чтобы делать, пройти практику, например, звездный коучинг, у меня есть практикум, где вы за полтора месяца можете выйти на 5000, если вы, на 5000 долларов, если вы специалист своего дела. Но там надо дипломы забыть про них, там надо делать, технологично выполнять то, что я даю, создать систему, я убираю вот эти тараканы в, вас в голове, и вы быстро... Быстро выходите на свой результат. Но это нужно делать. Поэтому многие, вместо того, чтобы идти и делать, себя обманывают, идут снова в какие-то курсы. Вот она пошла курсы СММ, вот она еще какие-то курсы пошла, на какой то еще ей мало знаний. Она уже 20 лет работает, а ей все мало. Вот это, вот это типа, типа юноша. Но на самом деле это ребенок. Понимаете? То есть она учится или он? Потому что страшно делать. Это ребенок подросток Он говорит, я юноша. Да, может быть. Только на самом деле, честно, в глаза это дети. А дети ответственности не несут. Поэтому э, это «гринпис», это, вот, это разные такие вот позитивные мышления – а на самом деле это инфантильность и нежелание взять ответственности. Вот так вот. Поэтому четвертый тип – это взрослые люди, которые будут ответственность которым трудно. Они знают, что нужно рисковать, что нужно поработать, что нужно день и ночь с собой работать, договариваться. Вот я даю сейчас программе. Где, нас, где волевой компоненту? Где силу духа выработать? Где пройти через трудности? Где устали потрансовать? Да, это вот такая работа с собой. Но у вас есть конкретная цель – у вас есть конкретные действия, у вас есть самодисциплина, вы реально понимаете, что нужно рисковать, потому что без риска вы будете сидеть с детьми, а дети, боящиеся делать, это люди с низкими вибрациями. Теперь вы понимаете про низкие вибрации? Люди, боящиеся делать, это которые потом болеют, страдают, терпят, а там, где низкие вибрации, там притягивается что? Болезнь. Завтра в 20 часов по Киеву буду больше об этом. Показывать более детально, более детально буду разбирать про вибрации, дам прям, прям цифры дам, сейчас не буду на этом останавливаться. И поэтому происходят и войны, поэтому происходит разные катаклизм, потому что один человек, много людей, и чем больше таких людей, которые боятся, которые сидят в страхе, которые обсуждают, которые которые других там поносят, которые чего-то ждут. Это дети, это люди безответственные, и толкающие зло, ненависть, там спорят друг с другом, обсуждают там и так далее. Вот это низкие вибрации. И чем больше таких людей, детей, подростков, боящихся взять на себя ответственности, тем больше будет войн и разных всяких других там землетрясений и так далее. Я вам скажу, что я всегда об этом знала, потому что я научилась мыслить системно. Я, ты, другие люди, мое сознание, сознание других – это коллективное бессознательное. И чем больше коллективное бессознательное, чем больше мысли устремлены на негатив или на позитив, тем больше мы создаем вот эти вот так называемые вибрации. Потому и COVID пришел. И быстренько убрали, убирали, убирали ведь не от ковида, а больше от страха. Этот, этот, вирус этот 60-х вы еще мы писали конспекты в институтах, этот вирус был еще в 60-х годах. Но Люди поленились пойти в Google изучить, потому что это маленькие люди, это с большим страхе живущие. И вот навели вот такую панику, и люди быстрее. И сейчас этот ковид есть, <как> меньше или большей степени. Кто-то говорят перенесли, кто-то умер и, и так далее. Он и раньше был, просто внесли панику для людей, которые не хотят развиваться, не хотят критически мыслить, не хотят осознать, что, ну, как бы, развивать свой интеллект и так далее. Не захотели пойти в Посмотреть, что только вирусологов, сколько инфекционистов, толковых академиков выступали и говорили, что это все бред. Ну и что? Закончился, видите? Уже закончился COVID. Уже сейчас война, он идет, третья мировая находит. А люди все сидят и ждут. Вот. Поэтому вот эти четыре типа людей, которые у нас есть, и теперь напишите, пожалуйста, в чате. Кто из вас, кто из вас, какому типу Дети, подростки, юноши, взрослые больше себя относят. Прямо сейчас напишите прям процентное соотношение. Для вас будет практика. Очень крутая практика. Отправлю вам в личку. Напишите мне, я вас, назову вас кого. Я вам дам практику, трансмедитацию. Все невозможно и возможно. Такая вот удивительная трансмедитация. Транс Пока вы пишете... Больше дети, хорошо. А, Тань. А <свят> дети, подростки, юноши и взрослые. Какие-то же есть хоть немножко других процентов от других людей. Пишите. А я, а пока вы пишете, подросток, сколько процентов детей, сколько подросток, сколько юноша, сколько взрослый, пожалуйста. Спасибо большое, что вы пишете. Практику дам. А пока вы уточняете. А дальше я э, завершаю сегодняшний эфир. План такой, по плану. Как же в это время лично вы можете взлететь в доходах, исцелиться, обрести личную силу э, и просто стартануть, когда так все хреново. Юдаша, э, а, а сколько дете процентов, сколько подросток, а сколько взрослый? Потому что юноша, не обманывайте себя. Юноша – это ребенок. Так, дети 25. Спасибо, Виктория. Подростка 25, взрослый 50. Ага. Дети 35, подросток 35, 15 взрослый. Спасибо. Вот смотрите, юноша. Смотрите, вот… Э, не, вы не юноша, вы ребенок, Люба. Не обманывайте себя. Человек, который учится и не делает, боится делать, это просто такие вот, ну, как бы объяснения по, по, по пунктам, но на самом деле это ребенок. Ребенок-подросток, который за себя ответственности несет, не принимает решения, за него решения принимают другие. Так, ребенок 40-25 подросток, 25 юношей, 10 взрослых. Вот, спасибо большое. Теперь смотрите, как вы, пока вы пишете, я продолжаю, завершаю эфир сегодняшнего дня. Итак. Какие же сегодня возможности? И одна из следующих пресуппозиций, вы их слышали, наверное, такую, что трудности дают развитие, что человек приходит в этот мир для того, чтобы проходить болезненные испытания, становиться сильным, качать дух. Слышали об этом? Так, вижу. Супрун 20, 20, 20, взрослый 40. А вот мне достаточно зайти на вашу страничку и увидеть, насколько вы взрослый. Это видно даже по метасообщениям, по страничкам, что люди пишут. Вот, например, как вы пишете о себе? Сегодня я это говорила при суппозициях. Вот если ты специалист, завтра буду более детально на закрытом эфире говорить, про «я-идентичность». Я так вот, если ты специалист, то у тебя должно быть оформлено соответствующее позиционирование. О том, как ты говоришь, что ты говоришь, тоже, сколько ты зарабатываешь, тоже говорит о твоей взрослости. Да. Так что э, посмотрю на вашей страничке. Ну, в любом случае, за то, что пишете умнички, молодцы. Э, дитя 50, подросток 15, юноша 20, взрослый 15. Спасибо большое, Камила. Вот те, кто написали, прямо так, 10 дети, подростки, 15, юноши 25, взрослые 25. Вот, вам верю, вам верю, Тань, потому что вы у меня в программе, я уже вас немножко знаю. Итак, ребят, вот те, кто э, говорю много, ну и что? Ну и что, что много говорю? Говорить можно много, а можно мало, можно по существу, об этом будет в курсе про коммуникации. Итак, кто написал сейчас? Кого я отметила? Напишите мне в личном сообщении, чтобы я отправила вам практику, которую обещала. А я завершаю сегодняшний эфир. Итак, как сегодня трудное, трудное время, сегодня вы можете, вы можете сделать ревок, получить денег больше, дать миру больше пользы, повысить свои вибрации, про которые мы говорим. Как вы можете в личных отношениях вырасти? Даю быстренько. Итак, Смейского Лена. Да, пишите тоже. Дети, под... Дети 30, подросток 20. 90. Пишите, пожалуйста, в личку. Дам вам практику, скину. Теперь смотрите. В личку так и пишите. Практика «Все невозможно и возможно». Это трансовая практика. Итак, как в это трудное время можно подняться? Итак, смотрите. Люди, которые сейчас упали, упали в депрессиях, боли, застыли, они многие отошли от бизнеса. Значит, конкуренция уменьшилась. Значит, вы, трезвомыслящий взрослый человек, понимаете, что трудности дают развитие, что любые кризисы — это возможности. Это еще одна присуппозиция. Кризис — это возможности, установка. Вы смотрите, чем вы можете помогать людям. Какая польза может быть от вас? Вы встраиваете свои цели. Вы ищете, как можно заработать больше, чем больше вы зарабатываете в интернет, да и вообще не только в интернет, тем больше вы помогаете людям. Соответственно, вы можете больше жить счастливее сами, сами и больше давать людям счастье. Вот вам ваша повышенная вибрация. Новые можете найти, можете новое найти, профессии выучить и так далее. То, что сегодня работает. До этого вам нужно Максимин Смечкова. Я с другого телефона. Хорошо, спасибо. Пишите, пожалуйста. Вы... Что делаете? Вы в таком случае понимаете, что вы взрослый осознанный человек, трудности закаляют, вам нужно взять на себя ответственность, как взрослый человек, сегодня мы проговорили, и пойти в программу какую-то ко мне, к другому человеку. Ну, конечно, лучше ко мне, естественно. Я тут что-то тут зря тут вам распинаюсь перед вами, стараюсь для вас, и прийти ко мне на бесплатную консультацию, я сначала покажу ваши возможности, покажу вам, чем вы можете заниматься, чтобы в это трудное время быть полезной себе и миру, и ваши вибрации были такивы, таковыми, чтобы вы остались и давали пользу себе и другому, и зарабатывали достойные деньги. Если это тема отношений, те, кто уехали за границу и не уехали, ваша... Уникальность сейчас в том, что Украину знает весь мир. Украине относятся очень хорошо за счет того, что это маленькое государство, которое все махнули рукой, начиная от э, русских пропагандистов, что ну, возьмут за 2-3 дня, заканчивая европейцами, американцами. Сюда же сказали, что, ребят, ну, как бы, сливайте воду. А они вот взяли при всей этой коррупционности, при, при всем недостаточности оружия, взяли и начали бороться. И начали так бороться отчаянно, что те обалдели, начали давать оружие. Потому что поняли, что если они сейчас не остановятся, то эта оголтелая верхушка, которая в России, попрет дальше, свою, дальше на ближайшие страны. Понимаете? Поэтому украинцы сейчас очень большая у них возможность. Девчонки, которые уехали или не уехали, вы сейчас даже не представляете, насколько популярны наши девочки. Но опять же, если вы, девочки, женщины, у которых есть тема выйти замуж, найти себе мужчину, адекватных мужч... женщин, не просто с вышиванцы и в... с украинской мовы, яка только говорит там, что Украина понад Понятное дело, что понад но надо быть умудрее. Я об этом говорю в каждом эфире. И вы адекватно понимаете, как разбираться мужчина как с ними говорить, общаться. Вы можете найти себе свою судьбу за месяц. Я этому тоже обучаю. Это тоже моя программа. За столько лет я создала такую программу. Какие еще возможности? По здоровью. А теперь смотрите, что нас не убивает, делать нас сильнее. И вот сейчас я из-под Киева. У меня дом 40 километров от Киева. Был под оккупацией. Зараз тоже там ему досталось. после орки. Там тоже своей Вы хотели, хотели узнать, откуда? я, Сказала, завидки я. Ребенок 10, подросток 20, 30 взрослых есть. Отлично. Спасибо, Люда. Дальше какие возможности есть у вас? Если вы говорите, что у вас нету света, вы как дети пишете, вы кто вам доктор, что вы остались в той стране, в том месте, где нету света, держите свои унитазы? Я уехала, я скучаю по дому, я это, в этом каждом своем сторис об этом говорю, когда снимаю тут какие-то. И да, я хочу вернуться домой. А, а онлайн работа предполагает жить в любой стране мира. Я до, до войны тоже ездила по всему свету. Дальше. Те, кто уехали, у вас есть возможность э, не сидеть и не ждать, только не, не только изобретать языки в страны, в которые вы приехали, само собой надо, а изучить интернет-профессию. И я подскажу вам, какие интернет-профессии сегодня востребованы, как вы можете быстро обучиться и быстро зарабатывать. Тоже скажу об этом на консультации. Записывайтесь в шапке профиля, под этим видео будет ссылочка на консультацию. Какие еще есть возможности? Про здоровье. Что не делает нас, что у нас не бывает, делает нас сильнее. Многие люди, которым я очень благодарна, я вам просто, просто респект вам, которые пришли с болячками, с депрессиями, с какими-то психосоматическими заболеваниями, сейчас просто прозревают. И я рада. У кого-то сон появился, кто-то стал более все чувствовать и уверенно, у кого-то бизнес пошел, у кого-то отношения наладились, у кого-то здоровье стало улучшаться. Так вот, это самая возможность сейчас, потому что такие программы... Очень дорогие. Если ты хочешь, чтобы твое здоровье было такое, как ты хочешь, уже ты хочешь восстановить его, то тебе надо массу в, в, денег на лекарства. Тебе нужно идти в дорогие программы психотерапию. Сейчас я даю вообще почти бесплатно. Вот еще возможность. Поэтому я завершаю сегодняшний эфир. Те, кто писали и работали, пишите в личку. Хочу практику хочу практики, все невозможно и возможно. Те, кто писали мои э, здесь мои ученики, для вас дам другую практику тоже мне лично в телеграм канале напишите. Значит, над этим видео это будет в фейсбуке под видео в, в ютубе будут ссылки, в инстаграме будет шапки профиля. Некоторые говорят, а я не вижу ссылки. Ребята, 21-е столетие, открывайте глаза, старперы, бряха-муха. Учите использоваться интернетом. Я тоже не, не молодушка. Пишите, пожалуйста, в личку. Сейчас я закрою, сейчас я закрою эфир, и я вас не увижу. Вы потеряетесь. Угу. Пишите мне, пожалуйста, в личное сообщение. И вам, помощница, вышлет эти все практики, которые я пообещала. Поэтому услышьте меня, пожалуйста услышьте меня, пожалуйста. От вас зависит, что сегодня у вас есть. Во время кризиса идут возможности. Это тоже еще пресуппозиция. Запись оставляю. До встречи завтра в 20 часов по Киеву. Но там же будет закрыто в зуме. Значит, в сторис будет ссылка на телеграм-канал. Под этим видео будет ссылка на телеграм-канал, в котором я дам дополнительно Ссылку закрытое пространство, зум, комнате. Все хотят практику. Напишите мне в личку, и я вам дам практику. Эфир заканчивается. Я вам благодарна за то, что активно участвовали. Пока-пока.